24 января в 14.53 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога и будет двигаться по этому знаку до 6 марта с 6 утра 3 минут. Козерог это стремление, определение цели, сосредоточенность, собранность и концентрация всех ресурсов для достижения цели. Марс планета активности, управляет действиями и побуждениями. В знаке Козерог Марс в сильном статусе, экзальтация. То есть это место наилучшего выражения гармоничной природы планеты. В знаке Козерог Марс раскрывается полностью, отдает практически всю энергию. В отличие от управления Вовне или в знаке Скорпиона, где имеет статус второго управителя после Плутона. Значит, в Овне и в Скорпионе планета находится у себя дома. И здесь она стабильна. А в знаке экзальтации в Козероге Марс склонен реализовывать себя в большей степени и дать нечто особенное. Поскольку планета в экзальтации очень активна, Марс в Козероге становится менее стабильным по сравнению с положением своего управления в Овне или в Скорпионе. Из самого термина можно понять, что экзальтация — это некий пик, бурный всплеск свойств планеты, который характерен для ее пребывания в определенном знаке. Планета экзальтации находится не у себя дома, а в гостях у другой планеты. Марс в Казироге под управлением Сатурна, который движется по водолею, где имеет статус второго управителя. То есть Сатурн сохраняет свои сильные качества в водолее, в некоторой степени ограничивает, структурирует планету Марс. То есть при транзите Марса по знаку Козерог требуется дисциплина, организованность, и тогда цели будут достигнуты. Нужно придерживаться определенных правил, действовать согласно инструкциям, без самодеятельности. Нужно следовать проверенным временем моделям и процессам. Потому Марс в Козероге не может чувствовать себя так же хорошо и естественно, как в управлении, двигаясь по Овну или Скорпиону. Также прекрасно планета себя чувствует в огненных знаках, льве или стрельце. Можно сказать, что Марс в Козероге это гость у Сатурна дома. А свойства Марса и Сатурна на самом деле противоположные. Однако энергия Марса именно в Козероге проявлена очень ярко и отчетливо, потому что Марс здесь взрослеет контролирует свою силу, и люди осознанные смогут правильно воспользоваться планетарными влияниями транзита Марса по Козерогу, который поможет проявиться конкретным талантом человека, что послужит для него опорой в социальной сфере. Активная деятельность и выполнение работы качественно, без халтуры, даст ощутимые реальные результаты. Транзит Марса по Козерогу позволяет проявить себя ярче, громче, чем при движении по другим знакам Зодиака. Предыдущее прохождение по Козерогу было в период с 16 февраля по 30 марта 2020 года. Резко пандемия накрыла весь мир, стремительно развивались события. То есть атмосфера внешняя была очень напряженная, энергии много. А реализовать ее на самом деле не позволяли ограничения, которые обеспечивает Сатурн, управляя Козерогом. В то время пришлось всем переходить на другой режим работы, но ресурс был. Энергии хватало на то, чтобы быстро внести изменения в рабочий процесс. Транзит Марса по Козерогу благоприятен для активных людей, которые действительно имеют опыт и способны применять его и новые знания для получения быстрых результатов. Также это хорошее время для создания стратегического плана развития бизнеса, начала долгосрочных проектов, хирургических операций, но после завершения периода ретроградности Меркурия, после 4 февраля. Это время здоровой конкуренции, побеждает тот, кто соблюдает закон и действует по правилам. При транзите Марса по Козерогу удается показать себя с лучшей стороны, доказать свою силу адекватными способами. В целом, благоприятный период для большинства людей, у которых в натальной карте Марс в Козероге. Но следует помнить о том, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Поэтому, если вы хотите эффективно использовать транзит Марса по Козерогу, если вы на распутье и нужно прояснить ситуацию, добро пожаловать на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Марс в Козероге сильный, но все же рассчитан на краткосрочную активность, то есть необходимо правильно распределить режим труда и отдыха на ближайшие полтора месяца. Несмотря на яркость, громкость, драматичность, любая планета в экзальтации считается не такой сильной, как планета в управлении. Так и у Марса в Козероге. Рано или поздно наступит ослабление, но планета все равно будет в комфортном положении, если примет условия управителя знака, в котором находится, то есть условия Сатурна. Прежде всего, соблюдение правил режима труда и отдыха, следование закону. Вначале я об этом говорила, что Сатурн это структура, система, бюрократия, закон и порядок. Поэтому следует все эти пункты соблюдать, и тогда результат будет отличный для большинства дел, развивающихся в период транзита Марса по Козерогу. То есть можно сказать, что действие Марса ограничено. Планета проявляет себя в каких-то конкретных направлениях и в ограниченные периоды времени. Однако транзит Марса по Козерогу оказывает благоприятное влияние, так как дает дополнительную жизненную энергию. Тем не менее, если в этот период проявлять себя импульсивно, то результат может быть довольно опасным как для самого человека, так и для окружающих. Энергия Марса в Козероге может быть как конструктивной, так и разрушительной, в зависимости от того, как она используется, а также от того, где Марс находится в личном гороскопе. Ножи, оружие и острые инструменты находятся под управлением этой планеты. Поэтому может быть обострение военных конфликтов при транзите Марса по Козерогу. Марс — это физическая сила, которая заставит многих заниматься спортом и активно двигаться к своим целям. Спортивные и развлекательные мероприятия, которые включают физическую активность и, конечно же, все боевые искусства, также попадают под его управление. Планета обладает сильной мужской энергией, поэтому она также управляет мужским сексуальным влечением, амбициями и конкуренцией. С 26 января ретро-Меркурий возвращается в знак Козерога, до 15 февраля движется по этому знаку, здесь же Венера, а также Плутон и Марс, четыре планеты, земная стихия выражена, что позволяет получать реальные результаты от приложенных усилий. 4 февраля Марс в секстеле с Юпитером. Обе планеты в сильных статусах. Действие этого аспекта дает прекрасные возможности прежде всего для культурного, интеллектуального и социального роста. 4 и 5 февраля прекрасные дни для предпринимателей, юристов, преподавателей, дипломатов, политиков, научных деятелей. За это время можно заложить фундамент дальнейшего процветания, продвинуться в карьере и профессиональной деятельности, но лишь благодаря собственным усилиям. Тем не менее, можно рассчитывать на понимание и помощь руководства, влиятельных лиц, спонсоров и официальных органов. Вообще февраль благоприятен для решения правовых вопросов и юридических формальностей. Это время можно использовать для успешных контактов с зарубежными партнерами, для поездок, путешествий. Также хороший период для новых знакомств, расширения сферы влияния и собственного бизнеса, благодаря рекламе и трудолюбию. С 13 февраля формируется соединение Марса и Венеры в Козероге, точный аспект 16 февраля. Но до конца месяца влияние этого аспекта очень сильно выражено. Отличное время для личных и деловых отношений, планирования совместного будущего или обсуждения вопросов сотрудничества. Пары, которые сформировались уже давно, примут наконец-то решение вступить в официальный союз. Спорные вопросы и противоречивые ситуации заканчиваются вполне мирно в большинстве случаев. 23 февраля Марс и Венера в гармоничном аспекте с Нептуном. Планетарное влияния открывают возможности процветания и прорыва к успеху, исполнению желаний. Для людей творческих профессий и работы, требующих вдохновения и развитого воображения, последняя неделя февраля – отличный период. С 1 по 6 марта соединение Плутона с Марсом и Венерой. Наиболее сильное влияние аспекта со 2 по 4 марта. Финансовые вопросы решаются благоприятно. Возможно долгожданное получение прибыли, поступление денег на счета и вообще первая неделя марта принесет глубокие осознания по многим темам, в том числе и по сфере личных взаимоотношений. Венера сглаживает острые моменты соединения двух конфликтных планет. Плутона и марса уравновешивает любую сложную ситуацию в начале марта легко оказывать психологическое воздействие на массы людей вдохновлять их на дела либо убеждать в необходимости какого-либо действия благоприятно решаются вопросы совместных финансов имущественных дел общих ресурсов поэтому после сложного января февраль начала марта принесут много приятных моментов и достижений 6 марта в 8 утра 23 минуты по киевскому времени Марс и Венера переходят в знак Водолея и соединяются в первом градусе. Но об этом расскажу в другом видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения, индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео, стоимость моей работы приемлема для всех. Благодарю вас за внимание, спасибо, что остаетесь со мной.